Ух ты, и снова я. Александр Криволапич, лилии красивые, диспетуни здесь богатая невеста. Дес лили. Смотри. Лилии красивые. Дес лилии, красавицы. Петунья. Читки. Красавица, Лили. Рядышком. Такая красота. Такая красота, М? богатая невеста как много. Идем далее, очиток, Такая лилия. Такая красавица. Маленькая. Такие красавицы. Богатая невеста. мурус, семена созревают, такие лилии, лилии красивые, такие как и ты, такие красавицы. Смотрите, сколько семян эремуруса. Это же надо их кому-то где-то посеять. Но а мы просто выбросим, наверное. Ну, пускай созреют, а там она видно будет. Лилии красивые, красивые. Люблю я. Желтые лилии. Ярко-желтые лилии. Очень нравятся. Такие. Зимостойкий кактус. просто красивая клумба клумбочка красивая с цветами у нас на улице петуньи Жасмин, смотри, какие красивые, лилии красивые, красавицы, Читок темного цвета но ну, я балдею от лилий ребята я просто балдею от этих ярко-желтых лилий я балдею ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребята.